Здравия вам, господа бояре. Э -э некоторые стали переживать по поводу моих последних постов, которые я опубликовал в Телеграме, в Ютубе, в сообществе, ВКонтакте. Что, мол, я куда-то там ухожу, да, что меня не будет, у меня эмоциональное состояние совершенно другое. Это на самом деле правда, но не стройте себе иллюзии, я не скатился ни в какую депрессию. Все у меня хорошо, все у меня нормально, но у меня такое ощущение, что я в какой-то мере, наверное, перерос все вот это МД, которым занимался 5 лет. Мне нужно поставить перед собой какие-то новые цели, потому что те, которых я хотел достичь, я их уже достиг, и я как-то начал топтаться на месте, и мне это перестало нравиться. Я перестал сейчас отвечать всем в личку. Люди пишут, люди спрашивают, что там за депрессию, что такое на самом деле нет. Не буду объяснять каждому, просто поймите, что все хорошо и нужно на некоторое время просто взять и отключиться. Невозможно в этой тематике вариться бесконечно долго, невозможно делать это без перерывов, наступает эмоциональное выгорание, и я бы сказал, что у меня уже где-то, наверное, полгода все вот эти наши с вами любимые темы. Они что-то как-то не сильно уже трогают. Не сильно трогают. Раньше как-то трогали. Я сам находился в каком-то подходящем для этого всего состоянии. Да, понимаете? Помните все эти там ролики там, про РСП, там, про детей, про бывших жен, про мужей, про отношения, про плохих женщин там, и так далее. Но на сегодняшний день я уже себе поставил парочку новых целей. Я наконец-то решил все-таки упереться, упереться в то, чтобы сбросить лишний жир со своего организма. Мне что-то это уже очень совсем надоело. И мешает, и как бы тяжело, и как бы 44 года уже скоро будет, 14 мая, да. И в нашем-то возрасте лишний жир... Он очень плохо влияет и на гормональную систему, и всякие там, знаете, могут всякие артриты и прочая хрень появиться. Поэтому надо действовать заранее, пока я здоров как конь, как бы, как космонавт. Надо, собственно, нанести жироупреждающий удар. И моя жизнь сейчас вот крутится, собственно, вокруг питания, вокруг спорта, вокруг спортзала, вокруг ходьбы. Я очень много этому времени уделяю. И еще, конечно же, вокруг работы. Вот. Я стараюсь вообще не смотреть ни в какие соцсети. Сейчас общаюсь только там, ну, максимум с пятью человеками. Если что-то в МД в нашем любимом с вами, произойдет катастрофальное и нужна будет моя реакция, моя поддержка, мое внимание, мне об этом сообщат, не переживайте. Если что-то будет глобальное, то я об этом обязательно узнаю вот, и, конечно же, включусь. Вот. Но мне на сегодняшний день, вот прямо сейчас, хочется именно информационного вакуума. вот такого. Понимаете, чтобы расставить э, по полочкам все в своей голове, э, да, приобрести какие-то новые цели, м, начать их выполнять, нужно немножко отрешиться от всего. Я уже делал так в жизни не один раз, м, сделаю это и сейчас. А для тех, кому нужна помощь какая-то, я оставлю вот под этим роликом ссылочки в описании. Там будет ссылочка на юриста, если нужна юридическая помощь. Обращайтесь на психолога, если вам нужно решить какие-то ваши проблемы с неврозами, там, с психологическими проблемами, с зависимостями, с созависимостями, с несчастными любовями там, и еще с чем-то. Все это вот к психологу. Кстати, с постановкой цели и с трансформацией своей жизни, не до нормального состояния это тоже к нему с синдромами выученной беспомощности со всеми вот этими вещами а знаете я очень долго уже нормально так пообщался с этим товарищем с Григорием Буром и даже если вот мы с вами, с вами видели некоторые ролики они я вижу что аудитории сильно не заходит но этот человек профессионально занимается как бы перепрограммированием ваших мозгов в лучшую сторону я у него тоже позанимаюсь да также, если кому-то хочется бесплатно пообщаться о своих проблемах, там, семейного характера или послеразводного характера, или душевных каких-то проблемах, есть у меня, конечно же, еще и бесплатный сервис, который называется «Скорая помощь Дягилева». Там опытные мужчины, которые уже годами разбирают ваши проблемы. И если у вас есть желание, а как бы вот именно пообщаться и понять, что вы не один и что это мир нас как бы <смех> имеет, да, <смех> не вы такой вот никчемный отец, там, никудышный и муж там, и вообще никакой человек, а это все туда. Вот. Это все туда. В скорую помощь пообщайтесь, вам поставят тоже мозги на место, но имейте в виду, что это как бы. Не профессиональная психологическая помощь, а вот как бы именно, чтобы просто пообщаться. Также ссылочка остается на семейный фронт для тех, кто хочет побороться там за изменение законодательства. <coughs> Знаете, что он существует. Знаете, что ребята занимаются деятельностью, что пишут всякие там заявления, пишут обращения депутатам. Можете к этому делу тоже подключиться, потому что эффект от этого есть. Понимаете, мы вот начинаем немножечко общество двигать в сторону наших интересов и это правильно это не надо это бросать надо этим продолжать заниматься для тех кто это не делал ну хотя бы попробуйте понимаете хуже не будет хуже не будет от того что вы там потратите там 30 минут своего времени на обучение там или 30 минут времени в месяц вас всему научат написать там обращение депутатам или на что-то отреагировать это ну только будет лучше от этого это намного эффективнее и полезнее чем просто заниматься срачем в комментариях во всяких там соцсетях что мы с вами обычно любим делать но ну, это касательно того, если вы хотите что-то в себе поменять. Скоро у меня еще начнется дачный сезон. Я тут на подоконнике выращиваю свою любимую огуречную рассаду. В этот раз 16 корней. Помидоров не будет. Чет помидоры мне не понравились. Зреют долго. Потом их девать некуда, когда все созреют. А огурцы как бы они все лето там растут. Все лето их хлопаешь, Классно. Думаю, что в этот раз я не буду переселяться на свою дачу на совсем на все лето. Я как бы отдохнул прошлый год, позапрошлый год пожил. Мне нужно было тоже как бы немножечко тормознуть, так скажем, бешеную гонку с работой, с видеоблогингом. Вот это все я куда-то загнался просто, прям бежал, бежал, бежал, бежал. Вот и надо было немножко остановиться, оглянуться назад и подумать, что делать дальше. Вот. И сейчас у меня снова такой же момент, но при этом у меня вернулось желание работать, зарабатывать деньги, и этому я тоже сейчас уделяю много времени. И так полагаю, что, допустим, с понедельника по среду или по четверг я буду упираться в работу, а выходные, возможно, буду на эту дачу ездить. Так что, если красноярские подписчики меня смотрят, то вы можете тоже абсолютно бесплатно туда попасть, пообщаться лично со мной на всякие разные позитивные темы. Вот, а как бы всего вот того негатива, который просто сопутствует мужскому движению на протяжении всего его существования, я пока временно вот видеть не хочу этот негатив, я хочу просто от него отстраниться. Вот. Так что, еще раз повторяю, не переживайте, никакого депрессника и никаких проблем жизненных у меня нет. Но если вы по-прежнему там хотите меня поддерживать, в том числе рублем финансово, можете сейчас подписаться прямо на Boosty. У меня тоже есть Boosty, как у Сарвачева, как у всех, только там не очень много платных подписчиков, там тарифы небольшие, от 150 там, до 900 рублей. Есть еще тариф «Любимая женщина». <связь> это на него не подписывайтесь. Это для моей любимой женщины тариф. Она на него единственная, подписана. А все остальные вот это для вас. Так что на сим пока откланяюсь. Возможно, буду вываливать там по ролику в неделю или в две недели. Есть у меня желание для вас снять интересный ролик на тему того, что такое жизнь. Насмотрелся иностранных каналов. <связь> Думаю об этом. И, возможно, вы себе такой вопрос раньше и никогда не задавали. Всего доброго. До встречи, господа бояре.